Ладно-ладно-ладно-ладно. Ну, пока <соспит> я подложу себе свои вещи. Кофеёчек. А где ш... мой кофеек? У меня кофеек кофеёк с... сперли! Да. Сюда, Сосед! Сосед! Вкручу, где не мой, мой кофеёк? Не знаю. Где мой кофе? Говори! Я... Я в старом. Что Что за Где мой кофе? Успокойтесь, -мо! Успокойтесь, оба. Где мой кофе? Успокойся! Не зря же я покупал автомат на Алике! Здравствуйте, молодые люди! Ой! Здрасте! И до свидания! Не понял. Вкусный кофе. Здравствуйте! ты я как я сюда сейчас. попасться, ё-моё! Фух! Вкусный кофе! Болете кофе? О, не надо! Сосед ёк по РЗД. Да! Успокойся своим кофе! О. Своим кофе успокойся! Ты не спишь третьи сутки! У меня работа! Какая, блин, вопрос, работа, Пусть можно поинтересоваться? Уйди. Нет. Потом, потом скажу. Потом скажу я сказал. что вы за мной ходите, как будто бы я что-то украл. Это взлом в чужую машину. Ой. Не зря я стрикбольный автомат покупал на Алике, отойдите, пробьет вам очки. И пончик тоже ваш. Вперму сядешь. А -а -а. Это стригбольный пистолет автомат, успокойся. Найлики заказал с телефончика. А О, у тебя есть кофек? Кофе? Кофеек. У тебя есть кофе? кофе? Я Нет. сейчас в полицию позвоню. В настоящую. Окей! Я и так из полиции, а. -о. Давай, дост. Удостоверение! Доски? Да. Вот. А вот. Сейчас, подождите. Вот мое удостоверение. Так, надо сходить. Что, что за шумик? новыми. Обвесами. А, так, допускаем. Автомат. И что дальше? Стрихбольный автомат а, никто да. не запрещал хранить у себя. Особенно запрещал, с Алика. Если, если Если выстрелишь или кого-то убьешь, сядешь. Сзади вас, человек сбит. У него битой. Это тот челик, который меня нагрел битой. Ты что? Ты что? Совсем охренела? На меня? Ты на а ну отойдь от меня! Я ничего не знаю. Опа! <св�> Лови его! <св�> <св�> <св�> <св�> <св�> вот это, вот это я же себе, конечно, это Руфернафит. А Ладно, ничего нет. <св�> Господи! Мистер Роллер и э, Уруш Лихара получают первое предупреждение. Короче, вот тебе 5 алмазов, алмазов, и ты мне 5 алмазов, вот ты мне. Ну. Так, да. ты мне продаешь. Э, брейк на это, на эту кошку. Ну ладно. И пистолет, да. Вот, тебе еще два алмаза. Хорошо, давай. Так. Победит. Победит. Победит. Победит. Победит, да, положил пистолету тоже. Я точно когда-нибудь да, тут сам сделаю этот лифт, кто не может взять за него. Не Очень хорошо. Привет. Привет. Зачем стучитесь? Вы знаете что-нибудь о ограблении яхты? Нет. Я Ладно, здесь все. вообще недавно. Здрасте, здрасте, вы знаете что-нибудь о ограбленных ятах? Вчера я по новостям читал. Я так особо. Да, вы примерно. У вас есть подозрение на кого-то? Нет. Вот именно Ладно. жильцов этого дома нет. Ток-ток-ток! Троллер! А. Здравствуйте. Да, да, У вас мальчик, есть а, а, а, это новость о ограблении яхты? Так, я сейчас скоро. Но у меня есть два подозрения. Или это мой сосед, который находится прямо передо мной, или это сосед, который слел <плодатый> а, через мою стенку. Так, это уже не так. Я понял, Ты че что это... Ты чувак, охренела собака Так. Короче, здесь пчела. Помнишь, я тебе обещал новый пистолет? Так вот, так. у тебя есть отвертка. Так, будки. Подойдет. Есть, да? Да, да. подойдет. Так, ч ⁇ он не бьет труп? Не бьет труп. Я в комнату. Пошли, открывай! Чела, че? че? че? ова, открой! Двери! Открывай! Так. Открывай! Готово. Так, лазер работает. Нет. Держи. О, благодарю. Вот той. Понятно. Все, я пошел. Я тебе в двери стучался, подожди, пожди, подожди, не подожди, веги. подожди, подожди, подожди, иди за мной, иди за мной. Откуда у тебя ключ от моего дома, что здесь вот что лежит? Откуда у тебя выйдите отсюда, пожалуйста. Ты Мне два раза их давал чтобы завтра вернул. Ладно. Так, теперь... Вы пытаетесь вызвать его... Почему, почему у вас в доме нет лица? Он сломан! Он еще с 90-х годов тут сломанный и стоит. Он на первом Ладно. этаже. О, вот, так это шкленочка, понимаю. Так. Это подарочки. Как по... сделать так чертов автомат? Сейчас Подъезжаем. будем... Пробовать. Вау. Wow. Он даже переливается по-своему. Ок. Так. Отлично, отлично. Так, ладно. Ладно. Так, ладно. Да, шо, это. Молодой человек. Вы не знаете, где находится Вивеги? Сосед пчелы. Да, нет, вроде. Нет, не видел. Ладно. вам надо мне кажется тебя прессуют очень мне так сильно кажется тебя тоже прессовали меня Ты ни что? разу прикинь а я тебя запомнил так что смотри не попадайся мне да да о хороший. начальник о не начальник где вы? Идем со мной, ты пошли со мной. Давай быстрее, шевели ногами. Я только с магазина пришл. Вот, вот, стойте, стойте, Опа. вот. Он. Опа! Здравствуйте, я у только... вас э, на вас пошло предозрение от пчелы на то, что вы ограбили яхту. Что кажется свое... это, здание? Я был дома у себя, вы о чем? Так, mm. докажете, кто подтвердит? Вот смотрите, так. и тогда я иду на работу на ночную смену, в вот тот магазин. Ага. И <къем> я угу. работаю охранником, ну и кассетом. Ольга, нет, вы работаете. Пчела, открывай. Три, три года. Нет. Открывай, давай. Пчела! Хороший конечно автомат. Я? Будет я его не так, что ли, дому? Кого? Так, ну, он звонит сейчас на мобильный. Так, вот пчела. Звонок. дай. Зону. идут, так. отлично. А, алло. Алло, здорово. Почему я тебя, втор... это, второй раз не могу застать. У... Дома? Я в магазин ходил. Что? что? Ладно. Давай. Ага. Так. Ну, здравствуйте. Хоп. Здравствуйте. Э, уже... <связывается> хоть пересекался, ну ладно. Так. Как это сложно, этот автомат скрывать у него в спиной? Почему а что, что он нечетно коп. <связывается> Ой. Ролер! Judy. Короче. Так, да, надо на свою à. яхту сбегать быстренько. Держи. Э, это нам пригодится в сегодняшней операции. А -а -а -а. В принципе, никто пока не лезет. ко мне никто. И нормально. Так. Ну, так. в принципе, надо сейчас быстренько проверить все комнаты. Что тут нормально, ненормально. Хорошо, все плохо или как-то. По так, здесь нормально. Так, скорее будет на нашей ловушке. Сколько много дороги? Mm -hmm. Я... Моя а тоже. О! Mm -hmm. А, О, точно. Я <звучит> не видел. Да за что ты мне говоришь?! О, Господи, О, ничего ох... не стреляет. Господи... А, что ты... Почему не стреляет? а Господи, не те О, патроны. Ты проща, за... О, где ох... мой? Ну, Э, вот и мой автоматик. Лежит, лежит. Ладно, пусть пока полежит тот. А? Ах ты же! Э, ну как? Э, ну иди сюда. Эй, <связанным> Чингитанам! <связанным> Голову с плеч свалить! Эй! Эй! Эй! Эй! ну стой! Что ты опять там делал? Чел, убери пушку! Ладно, меня это не волнует! Чувак, а, блин! Господи! Уйди. Ты... Ты... уйди! ты! Уйди! Это все равно травма. Ты... Блин, больно все-таки! Уйди, я сказал. Стоп, что? Что нам происходит? Его вырубай! Стоп, что? Отойдите! А, что? Что? Что? Да? Ай! Что? Сходит в этом мире! Пистолет! Ай! Не заряжен! Держи его! Держи! Получай пулю в лоб! Пока! Он сбежал! Ладно, он все равно не доказывает, что мы будем делать Стойте! Стойте! На меня только что напали два человека! Один сбитый, второй с пистолетом. <говорит> надо покуляться. Надо покуляться. Здравствуйте. Ну и дальше пойдем молчать. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что вы так молчали? Что за выстрелы были? На нас напал, э, на нас с другом напал какой-то маразматик. Он просто взял и начал стрелять по... Это ты меня еще обвиняешь, когда твой этот... Соломочный! Вот. вот этот вот человек! Вот этот ты вот! Ты на меня обожаешь! Он реально со стволом! Я, я, Он я нас чуть не пристрелил бить. огонь! Ага! Что Конечно! А чё бронежилет надел? А вот у тебя пистолет у него бита! Блин! Напали оба, вырубай его, кто а, сказал, а? Меня вопрос. а? У меня а камера был... вообще а на руках, я всё могу доказать, я все, да, а я все не снимал. Вообще-то я работаю Как Это, куда как вот, мои пас... вот мой паспорт. Доказывай, что, вообще что я работаю в палитре. Отсюда уйди отсюда. Уйди. У него нож! Ну и что? Я не проверю ваш паспорт. А, господи, я живу. Не вот да ⁇ -мо ⁇ Уйдите отсюда! Я не вижу, когда в моем доме толпище. За... Э -э ну и... Я, угу, понял. Ну, вот. А вы что-то встраиваете, доделаете? Я пострадавший, бля, этот на меня сбитый напал. Ты... Ну, нас... шкай. Я вам все стр... вот это вот вышли потому, все! Может... не огри на меня вот это вот по твоему может убить нет вот куда вы вот... вышли вот это вот может по твоему убить нет это стрелковый автомат а вы что стреляете а у него вышел вот он вот он вот он настоящий вышли из квартиры ты замолчи вообще ты чё из Выш... квартиры выйди не мешай мне выходить, блин! Держи. Я же говорю, он на всех нападает, у него что-то с... с нервами, что-то проблемы. Слушай, у меня подозрения пошли на утюг от квартиры на 2 метра. Роллер мой друг. Он... Пытал... На подозрения... него вообще напали. У меня подозрения пошли на Урушлика, то что он на У меня тоже. Я когда на яхте был, я видел, как он был, я увидел клочок его, этой кофты, он тебя. оторванной. Он себя, он себя. Так, ладно, так. Если тут никто не верит, то вот уже кофт. Вс, в принципе, Вс в целом. Вот. надо заперить на ключ Тут Вот что-то еще я то вот почему другая находится. квартира открыта? Да, Я пойду посмотрю, что? Соб? Что за? Тоже? Что стойте, это, стойте, лоборо. стойте, стойте, стойте. Стойте, собрать. Смотрите. Ну-ка, стойте. Стойте. Так. Дайте ваш э, рюкзак на осмотрение. Там у меня нет... Кроме, не ну, ну кроме этого... Вот это вот тоже... Вот это вот. Что здесь? Выделить? Все, ясно. Как а Привет. Привет. короче вы, вы, Андрей поставил так золотые яблоки мои я... Все, короче хорошо. твоя задача тем завтрашним днем найти выследить этого грабителя и его подстрелить прямо в колено чтобы я, чтобы он не смог двинуться Все. а кто грабитель то грабитель я еще не знаю у меня Большие сомнения падают на Рушихару, потому что в тот раз у него остался клочок его кофта на одной из яхт. Блин. Хорошо, будет делать. Этой... Так, только не сегодня, завтра надо застежку. Еще. Блин, такую хорошую рубашку испортил. Так. Здесь пока будем. Ладно, а я пока. посплю пока. Да, бронежилет, точно. Так, вот тут пока спрячемся. Жена, знай, что все было подстроено мною. Да, под так. машину. Ну, тут вот пока вот и Вот так вот. Блин, наверняка а, не отправят ну, вот нового покажу, копа сюда. За... А, Ладно, хотя бы тот не будет ничего знать.